Никакой... Чувак, буква В Буква В, чувак, возле вертика прям стою Обстрелянный на вертолет Буква В Да мы задержали тут родового Поэтому мы, опять, пришли у нас на вертолет подбили Туде, чтобы У поле стоит